Всем привет и добро пожаловать на битву строителей, суть которая заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить и за два часа они строят то, что я им сказал. Сегодня они будут строить грабпак из игры Poppy Playtime, но ну а пока мы не начали, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Если мы наберем под этим видео 500 лайков, то на следующей битве строителей они будут строить Хаги-Ваги. Ну а также напишите в комментариях, чей грабпак получился лучше, ну а мы начинаем. И вот так странно началась эта битва строителей. Уха с ухом очень вкусная. Ладно, все, давайте начинать битву строителей с эпичного салюта. Мы вернемся через 10 минут, а для вас пройдет только мгновение. Так, прошли первые 10 минут, и я начинаю смотреть, что у вас там за руки получаются. Идите, я уже иду. Черная команда. Что у тебя тут за прогресс? Куча конфет и основа грапака, типа его задняя часть, где там все круглое и в принципе, типа генератора, не знаю. Ну, сзади такая штука есть у грапака, Я не знаю, как она называется, так что нужно, чтобы вы написали об этом в комментариях. Я не знаю, как она называется. Ладно, я захожу в красную команду, да? Пират. Там еще рюкзак с электричеством есть. Опера пират вообще не оптимист сегодня, ему вообще не нравится эта тема и он вообще готов всех уничтожить. Да. Но рука Такое у тебя получается здоровье. прикольная. Ты больше знаешь, это не рука, а дубинка. Вот держалка. Держалка, ладно, я пойду дальше. Да, что будет? Кисти. Ну, я уже понял, я же знаю, как руки выглядят. Так, зеленая команда. Что у тебя тут за О, руки? Вот у кого самые крутые руки. Он MI4IK. Он делает э, такую фигнюшку. Шарниры прикрепляет к гарпунам золотым. И знаешь, что так делал? Так делал Кримсон на своей боевой машине, когда он делал самонаводящиеся эти бомбы. Он делал раньше всех. О. Нет! Она может не стрелять видите. бомбой! И прям прицепилась В машину арти. Взорви динамит, давай! Ухо, память восстановил стереум этого Кримсона со своей машиной. Мне вот интересно, почему есть синяя и красная рука. Вот в Попе PlayTime 2 же добавили зеленую, которая там электричеством что-то делает. Почему ее никто не строит? Ну, в принципе, неплохо. Реально, почему никто не делает зеленую руку? Там есть зеленая рука. Да. Вы издеваетесь. Так, тут у нас это будет граб -пак. Только пока что ты делаешь только заднюю часть. А зеленая рука будет. Ну, она довольно круглая. А ну Подумай. Мне интересно, какие будут механизмы делать, что там электричество проводить или вообще никто. А все про это забудет. Я думаю, пришло время, чтобы я сказал вам это. Это очень важно. Говори. Ну, почерк, говори. Короче, пришло время, чтобы я смотрел, что у вас получилось. Я знаю, это эпично было. Слишком эпично для понимания. Ну, не пришлось это сказать. Сейчас я выломаю тут соседнюю дверь, которую сам же сделал. Чтобы пройти и посмотришь, что у вас там получается. Черная команда. Перед использованием съесть. Круто разбросанные конфетки. Ну, хотя, да, тут же ходи наверное, бегал. Так, что тут у нас за 10 минут изменилось? И... и мало чего. Добавится еще одна сфера. То есть, окружность. Короче, строится грапак круглый. За 10 минут мало чего изменилось. Я тогда иду в красную команду. В пирату, которому так не нравится строить гропаки. Привет, капитан Джек Ше... Перуф. Переведи Спэру, получится воробей. Как ты воробей, а чего не летаешь? Крутое воробьи у воробьи. тебя ладонь у грапака. <свеч> Кто ее делал? О а чем? Нормально. <свеч> Просто я еще не поравняла. Ладно, ладно. Посмотрим. Это ладонь хаги ваги, наверное, больше, чем ладонь этого. Да фиг знает. И у меня это с конфеткой увеличение надо будет пользовать. Ладно. Так, что тут у нас получается за грапаку маи 4 к да блин, ты вообще супер мега-спидраннер по постройкам. Блин, у него самый большой прогресс грапака. У него уже подготовлены заготовки вот эти. задние часть, вот эти все наклоны, руки, механизмы. Ему еще, блин, пару десятков минут, и он уже будет готов, можно сказать. Что-то быстро. Это круто. что у нас у босса до сих пор делается первая заготовка. Да, ну так она выглядит. Ну неплохо, неплохо. Мне кажется, МА4АК быстрее всех успеет. Ну ладно, ждем следующих 10 минут, а я снова пойду жить в своей коробке. В одиночестве. Ждать хаги-лаги. На Ютубе отключили монетизацию живет в коробке». Время вылазить из моей коробки, чтобы посмотреть, что у них там получилось. Ура! Наконец-то будет свет, сказал ух. Нет, я с другой стороны коробки вылез. Я уже бегу к вам, не бойтесь. А, к нам еще код зашел. И теперь к нему еще портал надо поставить. Так, черная команда, что у вас за успехи? М -м -м. Типа цилиндрики, вот эти всякие наклонности. Ну, у тебя... У тебя очень-очень этот, как сказать, долго ты очень строишь. За полчаса сделал только вот эту основу. Ну, хотя, в принципе, нету. Пират, вообще, оказывается, смотрел на какие-то другие руки. И поэтому он только сейчас понял, какие руки надо строить. Не, ну а руки же. Руки одинаковые, у Хаги-Ваги, у Крапака. Руки называются Хвататель. Хвататель? Это же, и да, загребатель Не, не подходит. Руки-Загребуки лучше. Так, MI4IK. Гениальник. Уже какой раз говорю. Что у тебя тут продвигается? И он вообще уже доделает детализацию сейчас. Потому что он понимает, что у него еще много времени. И он решил свой графак сделать еще детализирование. Крутой. И у нас предпоследняя команда это желтая с боссом. Ого! Во! Настоящий человек, который строит графпак. Он сделал ремень. Крутой ремень. Ладно, думаю, мне остается только закинуть э, портал к паштету, потому что он сидит там без портала. Ему вкусно и одиноко. Мне кажется, не стоит его проверять, что он там построил, потому что он только поставил один единый блок. Предполагаю, что моя камера тебе не помешает строить портал. А, паштет только начинать строить. Картошечка вкусная. Ладно, я снова закрываю себя в коробке на 10 минут. Не прикиньте, у меня вылетел робокс, а я ничего не сохранял. Перезохожу, а у меня опять ничего нет. А, Паш, как твоя випка называется? Тут только друзья, кроме уха, или тут только дебилы, кроме уха? Мне не показывается. Так, секретом. Так, пришло время для этого... Пора выбираться из моей коробки. Наконец-то. Я столько лет находил все в этой коробке. Но... А, а чуть открывается? Хализий не могу Ура, я выбрался. Я уж подумал, меня навсегда закрыли. Пират, у тебя там кино крутое на заднем фоне. Мне приветствует, тебе отключить звук. Так, к сожалению, мои порталы не работают Так как у меня вылетел интернет Заходим к Омори Прувет, черная команда, что у нас там изменилось за 10 минут О, неужели ты начал делать руки? Я уже думал, ты будешь целую вечность сидеть и делать вот эти закругления Да, реально, вот Начал делать руку Вот твоя рука первая И снова красная и синяя рука А зелёной нету Обидно, ладно, я иду тогда в следующую команду МАИ4АИК А потом сделаю руку зеленый. Да, потом, когда-то так, MI4IK, что у тебя изменилось? Потому что добавил больше деталей, то есть доделал вот это именно заднюю часть. Также ты добавил такие ручки. А, вместо ремня будут ручки. Прикольно. Или. А, они там должны быть, а никто их не делает. Также у тебя тут есть сами руки. И тоже нет зеленый. Жалко. Ну, идем к паштету, который у нас присоединился только 10 минут назад. Привет. Привет, что у тебя тут? У... у тебя точно получится успеть? У, у, у, у, пока что, то есть у картошки пока что только э, готова заготовка. То есть задняя часть, никто не до конца, ну, ладно. Мистер Пират, я иду к тебе. Включу тебе микрофон. Пират, принимай. Ух ты, голова, к <звук> сожалению, рулетка не путает. Пират. Так, ну, не знаю, у меня фигня какая-то, но типа я не шарю. А ч, неплохая рука? <звук> <звук> Пальцы какие-то! Вообще! На пальцы посмотри! Как то железные палочки! Ну прикольные! Так это рука знаешь где будет? Ну у тебя хотя бы 5 пальцев, а не 3! А что у кого-то 3? Потом узнаешь! Ладно, я пойду дальше. И вот О! да, грапаки как-то. О! У босса появился на грапаке ремень, прикиньте. Так, давайте будем голосовать в комментариях. Так, давайте все соберемся и будем писать в комментариях, побетай под битву строителей. Чтобы в следующей битве строители мы строили хаги-ваги. Хе-хе. <связь> Давайте. Это было бы круто. Так, у тебя тут есть ремни. Это круто. И ты продолжаешь делать свой гра Ну, то есть у тебя только задняя часть была готова. Сейчас ты начинаешь прям делать гра-пак. Кстати, э -э, я возвращаюсь в свою коробку. К сожалению. <связь> как же я не хотел туда возвращаться. Ну, придет. Грустная история о том, как кухню закрыли в коробку. Я снова буду работать на фабрике Поппи Пой и Строить их дурацкие двери. Наконец-то я могу вылазить из этой коробки, в которой застрял на миллиард тысяч лет и выхожу только, чтобы посмотреть брух. ваши постройки. Что? Ты я иду к... Брух? Что? Ты брух? Какой брух? Ну ты, я, я сказал Я ух брух, ты сказал, первый. Ты брух, первый. Я ух потапать первый. Так что у нас с грабаком из черной команды. О, тоже делал Два друга сделали одинаковые вот эти. А. Ремни. Только э, ремня нету. Да то есть руки. А, сначала же надо конфету съесть. Аж написано. Перед использованием съесть. Ч ⁇ -то я не понял, из меня какого-то мутанта сделали. во, теперь их видно. А, это как настоящий человечек. спой пой кстати, очень красиво. Ладно, я тогда иду в следующую команду. Ну неплохо. Так, МА4АК. Какой раз уже говорю, что у тебя дня на ник. Что у тебя там? Тоже лимни делаешь? Правда, у тебя лимни какие-то квадратные, ну ничего. У, красная кнопка. Я так понял, на нее нельзя нажимать. А я, конечно же, норму. Че? Вроде бы ничего не произошло. Не работает красная кнопка. Все, я <смех> ухожу в следующую команду. Это у тебя руки стреляют. Круто. Правда, ты летаешь в небе. Тебе надо доработать. Ну, довольно неплохо. Правда, красная кнопка не работает, это обидно. Сейчас у нас на очереди Код, который всем недавно присоединился к нам. О, за 10 минут очень хороший прогресс. У тебя уже готово полграпака, не считая механизмов, наверное. Типа, вот у тебя готова основа, и впереди будут руки, закребуки. Сейчас у нас очередь пирата, которому так не нравится эта тема. Пират, привет. Пират, знаешь, что я хочу тебе сказать? У тебя самый маленький прогресс за 60 Думаешь, минут. А? У тебя осталось ровно столько же времени. Ты успеешь за ровно столько же времени построить эээ. Заднюю часть и сделать еще механизм. Механизм вот это проблема. А чё, У меня уже все готово, считай. Задняя часть там легко. А а в смысле? Какой... А, ну ладно, делай как знаешь. Кстати, крутая кино у тебя на заднем фоне. Кино... Крутая кино. Так, что тут у нас получается у босса? Знаешь, что мне босс больше всего нравится в твоем гробаке? Это его ремни. Можно сесть и ты в ремнях. Правда, они немного большие. О, а что ты тут делаешь? Кажись, саму руку. Из золото. Золотой гробак. А его еще за 50 долларов продают. Также тут есть пулялка такая, то есть... Ручка, я даже не знал, что у грабаков есть такая ручка. Ну ладно, я наверное иду снова запираться в ту коробку и снова делать что-то непонятное. Не, я опять иду в Poppy тайм, короб. Хоп, шлеп, пум, пум, папа, пам, па пам, папа, па пам, па пам. Шмак, шмак. Так у меня рук нету. Какой же прикольный я сделал механизм. Шмак, шмак, шмак. Теперь вылезать из моей коробки будет не так сложно, потому что можно будет из нее запросто выйти. Э, еще одна коробка. За что? Ладно, я захожу к вам в команды. Первая команда от. О, Мари, черная. О, у тебя там получилась черная команда. М -м -м. О, начинает делать механизмы. Крутой. И тоже гарпуны шарниры и все это к рукам приделано замечательно в принципе не это механизм я думаю его все тут будут использовать так м и 4 ik у тебя тут уже грабак можно сказать готов да можешь мне показать пожалуйста м -м -м, красная кнопочка надеюсь что она ничего не оставляет в живых э -э -э, тебе руки сломал я опаснее мамы длинные ноги я могу одним нажатием красной кнопки и забрать у тебя все руки они только красную. А, а можешь показать, как они работают? Давай мне, голову, мне в голову попади. Теперь оно некрасиво. Крутые у тебя руки за грибуки. Вообще. Крутой. Мне кажется, на паршнях было бы легче и круче. Вау, крутой. меня. Давай, давай. Поди меня из своего грапака. Прилип. Ну, mi 4 к занимается техническими доработками. Так что тут у нас в розовой команде у паштета а то есть картошки, пока, которую пока что еще не сварили о, ты полностью закончил заднюю часть и начинаешь делать руки, ну, знаешь сколько у тебя времени осталось? Подать 50 минут, мне интересно как будут выглядеть твои руки так, теперь я иду к пирату, который так и любит всех звать на игру в кальмара привет Блин, у меня короче что-то не но если я буду ровнять, то я не успею, поэтому, ну типа... Пофиг! Да, пофиг Ну типа... ну типа... Ты типа что? Крутые, это все и механизм крутые это значит, это не руки из пупи поета, а значит как-то называется. Стручки 3.0 Да какие стручки? Это руки. Эти, руки. Ну, Нет, руки реально, не смотри, тут. пальцы какие тонкие. Он что мало каши ел? Нормальные пальцы, относительно руки. Ты посмотри на мои пальцы, смотри. Вот, видишь, какой у меня палец. Палец. У, у, у тебя? Есть. Рука, у тебя у меня. Рука квадратная, <связывая> качок тоже. <связывая> ладно, я иду тогда в желтую команду к боссу. Босс, что у тебя там? М -м -м, я бы так понял, у тебя э -э все разобрано на части. Ты до сих пор занимаешься докором грабпака. Может лучше закончишь с ним. Потому что. Ну, ладно. Тебе еще руки просто делать, механизмы, все такое. И я снова иду в свою коробку. 3, 2, 1, 0. Пришло время смотреть, что у вас получилось. пам Начинаем с паштета. Начинаем с начинаем с зеленой команды, где находится MI4IK. И тот, кто был в черной команде, а точнее Amari. Да, такой странный ник Чей грапак будем смотреть первым? Люди. Куда вы нам улетаете? Так, первый у нас грапак загрузил. О, море. Ах, какой же странный ник. И потом мы посмотрим грапак MI4IK. Так, вот грапак Амари. Тут получается два грапака с красной и синей рукой и синей и зеленой рукой. Также весь грапак вот такой вот. Кругленький и довольно красивый. У него есть ремни и кнопки. Ну давайте начинать. Так, сначала нужно съесть специальную конфету перед использованием съесть, чтобы стать мутантом в обратном направлении. Так, теперь мне нужно поставить внутрь себя тортик. Так, как-то. Клоп, шлеп, пумс, пумс. И вот я одел этот графпак. Мда, крутые у меня лапы. Крутится, вертится. Блин, прикольный графпак. Так, сверху у нас имеется две кнопки для его управления. С помощью первой можно стрелять зеленой рукой. Вон она там. Во, там зеленая рука. И можно туда примагнититься. Во, крутой графпак. И вот так она потом крутится. Да. Ну получается, сам граф довольно красивый, то есть вот. Ну, это первый гравпак, который мы смотрим довольно круглый, их тут два. Правда, и не может управлять электричеством, как это в самой игре. Зеленая рука. И само, в принципе, гравпак очень даже неплохой, он тут на гарпу не работает. В принципе, нормально. Здесь две руки. Так, давайте, битва грапаков Пам, пам. Ой, помогите. У меня руки убрали. Мамочка, длинные ноги, билайк. Эй, отпустите. Помогите плохой маи 4 ik Ааа! фух чуть шаурму не превратили ну теперь давайте просмотрим грабак маи 4 ik который так любит нас всех уничтожать ты два грабака украл давай грузи о привет прикольно прикольно может загрузишь грабака не будешь падать маи 4 ik блин какой же у тебя крутой ник реально так и как же отличаются эти два грабака они оба работают на гарпунах оба ну вот этот маи 4 ik делал его более таким большим и длинным и тут больше отличий нету кажется у этих гропаков даже реально как будто одинаковые ну где то больше декора где то меньше так сейчас я поставлю тортик сфиксируй мне кстати сегодня 10 тортиков подарили от первого лица прикольно да? да кстати от первого лица видится вот такой гропак блин я как будто реально в боевое время так бегу пум пум пум так разворачиваюсь только вот стрелять не могу от этого могу вот так нажимаем так бегу вот зачем ты меня поймал теперь я тебя поймаю Стрелять лучше всего от третьего лица такими А Вот смотреть от первого. Что на мой стульчик залез? Ай! Вот первого лица эти игропаки выглядят очень прикольно. Типа так все смотрится и очень это прикольно. Ой, да, нормально. Хорошие игропаки. Ну, можно сказать, что эти два одинаковых игропаки готовы прям как капли воды. Похоже, то есть, получается вот. Только один побольше, другой поменьше. И где-то один такой, где-то другой. Так-то работают они одинаково. И это были игропаки Амари. И ми 4 к Они собрались в одну команду? Не знаю почему. Потому что они самые первые закончили. Блин, как прикольно эти руки стреляют. И от первого лица это тоже смотрится красиво. Ну вот такие были грапаки первые. Ну то есть грапак Амари и грапак МИ4АК. пишем в комментариях, чей лучше. Хотя мне кажется, что между этими двумя выбирать просто бессмысленно. Ну сейчас мы идем в следующую команду. Кто у нас будет следующим? Пират. Да, блин! Прям ужас Ладно. ужасный. Ты что тут стреляешься руками? Они что, это бесплатно у тебя, что ли? Пират вообще не знает, что такое агропак. Он даже не знает, что такое попи-пой Он знает, что там какой-то чудик, который всех убивает. И, короче, я ему подробно объяснил, что такое агропак. Я ему сказал, что это пулявка, которая стреляет руками. И он сделал кучу маленьких рук и стреляет ими. Одноразовый, короче. Короче, он гропак. сделал ружье грапаковое. Вообще не знаю. Нет, то, что у надо. меня есть два. Первый, вот он. Вот этот, смотри. Я его сейчас одену. А, ты понял, что такое грапак, да? Ну, типа того. Типа того. Какой-то вспомогательный предмет. Подожди. Что-то мне его здесь бы. Мы Давай, не... одевай. А, тут скорее Так, все, я сажусь, одеваюсь, ставлю тортик. Не масло. Ну да. Потому что ты его съешь. И просто окончарил все. Ну и че? Теперь я могу назад вернуть. Теперь подожди, просто нажми по... Когда я скажу, по голубым просто, короче. По голубым вот этим фигням нажимай. Нажимаю. Которые руку держат. Ну типа вот так. Джик. И вот так выдвигается рука. Ээ. А что она летает, что ли? А, Дышь. Моя О, моя ну, моя кстати, твой гарпак очень даже неплохой. Типа у всех там на гарпунах как-то гарпунами стреляется, вертится, а у тебя выдвигаются. Это, это прикольно. Чисто... Предметы, О, кстати, от первого лица смотрится очень красиво. Тут видно ремни. А есть второе, чтобы в них стрелять. А можно я его одену? Только... Это первая вещь от твоего грапака. Грапак пулятель Вот это. Грапак пулемет. Когда ты не понял что такое грапак, и сделай из него какой-то пулемет. Вот Крутой грапак 2.0. <laughs> это супер мега-грапак, который имеет 100 рук. Э, а может нормально сделаешь? Во. О, да. и как стрелять. Мы сейчас посмотрим функцию пулемета грапака пирата. Так как вон тот немножко сломался. Давай. Показывай. Вот так. Поставь какую-то мишень сейчас. Мишень? Мишень буду я. Мишень будешь ты? Да. Ты в этом уверен? Нет, не уверен. Да. Оу, и чё? Магниты отключу. Все. Нажимай. И... Огонь! Воу! Рука как далеко полезела. Давай вторую. Чё-то ты мимострейнул. Вот что? Ш... Мне... Вот ш... Ну давай. Вставай, всё. Привет. Огонь. Ай! Аж больно было Открыли. даже. Стрель. Все участники, кроме Хороший. паштета, заходите в мою команду. Я сделал пока... Вы там строили грапаки, я сделал для вас карту, на которой вы будете их проверять в виде Playtime. Загрузите грапаки и заходите внутрь, да начнется тест грапаков. С помощью грапака, во-первых, вам нужно будет открыть первую дверь. Ну, тут, видите, такие кубики для красоты стоят, хаги-ваги голова на этой карте. Так, давайте. Попробуйте с помощью своего грапака открыть вот эту дверь. И что нужно ру рукой запустить вот в ту штуку. Дать 5, короче, как в обычном побе поитаем. Дайте 5. Грапаком. Давай, МА4АК ты сможешь. Ну или хотя бы кто-то из вас. И... Опа, ты что-то не туда попал. Давай, МА 4 iko Открылась дверь, вы можете проходить дальше. Крутой детектор, да? Так, тут у нас три двери на выбор, мне просто было нечего делать. Поэтому тут Так, давайте. Попробуйте в еще одну дверь стреляем. Давай. Ты попробуй. Именно вот ту штуковин. Все, Проходим. И тут вы можете проверить свои грапаки нахватать. тебя пострелять, половить что-нибудь. Вот смогут грапаки только вот эти, на гарпунах. Перетаскивают они предметы. Да, ваши грапаки проверены. Они могут открывать двери. Специальные, конечно, только. И таскать предметы. Хотите еще красивый эпик момент? Смотрите. Пам, папам. Папа-папапа. Э, куда три головы хагиваги украли? Воруют экспонаты музея 2021 -го года. Он а ну, устоять нарушитель. Вы же в тюрьму. А, -а, -а бойгоу арестовали. Воруют головы хагиваги 2021 -го года. Вообще офигевшее командование. Помогите, стены ломают. Вообще что тут будет творить. Почти, ну что у тебя там готово? О, все понятно, почему у нас сервер окрашивается постоянно. Вот вон какие круглые пальцы. Правда, ладони не круглые. Блин, какие круглые пальцы. зачем так было делать? Да, у меня залагало пока это. Они перемещались. И теперь они вот так выглядят на этом. А почему две Ты зеленые? Вот, же синий и зеленый. А тут сразу две зеленые. Также тут везде ну вот такие скосы. Это очень красиво. Так опускается вниз. И вообще он очень красиво выглядит. Че можно его одевать? Или, да. Вот такой у тебя гропак. Очень детализированный, правда, очень могучий. Да, и да, только есть зеленая рука. Ну, не успел. Блин, он и так крашит сервера, потому что тут такие скосы. Он супер-мега-красивый. Ну, и, блин, лагает такая. как. Нет, сервера только сама ладонь. А так он нормальный, не логучий. Ну да, тут довольно красиво это все выглядит. Ну, зачем, блин, столько блоков надо было налепить туда? Чтобы она была круглая. Это была постройка паштеты, осталось только последняя от Незаки. Так, давай посмотрим последний игропак, то есть твой. Надеюсь, он не крашит сервера. Как гропак паштетно? А, всего лишь 4000 Ну, э, это получше, чем у паштет наверное. Ну, у меня FPS было 40, да. Так, меня... Вот это у тебя а, рубал лапы, конечно, маленькие. Прикольные. Вот это экзоскелет какой-то. Также у, у твоего гроба мне больше всего нравятся ремни. Вот такие они. Очень красивые, но очень красиво Они смотрятся на персонаже, Вот так. Они его прям одевают. Также у него вот имеются такие же скосы. Кстати, паштет точно так же. Вот. Поставь, торт. То есть уменьшается. А, да, сейчас поставлю Все, я поставил. Так, сзади у нас тут. What? Ну, получается, ну, как это называется, это, получается, веревки Грапака, я не знаю, как сам Грапак, его каждая часть называется. Убираем. Сейчас уберу. Ну, и у него есть механизм, а это круто. Но ну, сам он выглядит довольно красиво, ручки какие-то маленькие, ну ладно. Так, нажимаем на первую кнопку, и можно стрелять. Давай, я в тебя стрелюсь. Или куда мне стрелять? Хоп, я попал в человека, и все, я его захватил. Главное, что твой Грапак гарпунами очень хорошо работает, типа, он, этот, на таком расстоянии все расположено, что, типа, некоторые Грапаки, которые я смотрел... Первые два, у них там руки иногда застревали друг в друге. Не знаю, как это объяснить. Вот так, хоп, ручку okay, достал. Немножко, да, руки. Uh -huh. Ой, что-то автонаводка как-то подвела. Так, давай-ка я попробую, знаешь, что сделать. Как бывает в Поппе Time 2. Сейчас покажу. Тут, получается, платформа, на которой я буду стартовать. Вот, и мне надо перепрыгнуть через это расстояние. Частицу. Так, ну что ж, я готов. Получается, я нажимаю игропак. Выбираю так хоп. Все, у меня зеленая рука там. Я так перепрыгиваю и. Надо нажать на кнопочку. Ой. Нет! Фух! Я допрыгнул! Фух, все, я, короче, допрыгнул. У меня получилось, правда, я немножко подзастрял, так что я себе помог. Так, давай-ка я еще раз попробую. Надо было расстояние поменьше делать. Вот так. Так, вот я, получается, попал с синей рукой. Примагничуваюсь. Так хоп, хоп-хоп-хоп. Так, хоп-хоп-хоп, и все, я перепрыгнул. Да, граб работает хорошо. Но это можно было сделать со всеми предыдущими драпаки. Про Предыдущими двумя, то есть, которые были в зеленой команде от Амари и, и МА4АйК. И Тоже с ними так можно было сделать. Но я только на этом показал. Да, вот ты даже можешь показать. Но это были все грапаки И думаю, на этом будет даже наша битва строителей заканчиваться. Не забываем ставить лайки подписываться на канал. И написать в комментариях, который, какой грабпак, по вашему мнению, был самый...